Давай, давай, есть, есть, yes! yes! yes! yes! Мужики, всем привет! Сегодня ВД, за ролик мне абсолютно никто не башлял, потому что в этом видео я хочу вывести скины, если что-то выпадет. Мейн цель у нас сегодня пооткрывать вот этот Браво кейс. Кстати, деп еще не делал, сейчас на ваших глазах все это сделаем. В -ке такой кейс сейчас стоит 300, я вот только что посмотрел цены, разница в 500 рублей. Разница не критичная, но тем не менее здесь он дешевле и все-таки хочется уже не достать, конечно, но хотя бы попробовать либо графит, либо АКО огненный змей. Если этот ролик набирает, давай, полторы тысячи лайков, то мы вот этот кейс в огромных количествах будем открывать в Counter-Strike. Все от тебя зависит. Реально, полторашку лайков и делаем. У меня на ВД вроде бы как стоят повышенные шансы, поэтому открывать с моего аккаунта максимально приятно. И хотя бы графит сегодня точно должен выпасть. Сразу говорю, деп сегодня будет вообще небольшой и, и заранее извиняюсь, это все дело без веб-камеры. Ну, немножечко я сейчас от нее, как уже говорил, мужики, отдыхаю. Деп сегодня 20 тысяч рублей, плюс я использую свой промо с ролика с кс-кой. Ну, просто без промо депать не хочу, ибо здесь он на 40. То есть я пополняю на 20, да, мне почти... А, получается что, плюс 9 тысяч мне должно дропнуться, вроде бы как. Ну, короче, типа 40% это прям круто. Вот, поэтому, ну, без промика не хочу. И тем более админы увидят актив, поэтому промику и дальше со мной будут работать. Но ну, я имею в виду, они же смотрят статистику, и тут я типа сам себе ее быщу, но все равно стата там я надеюсь, что будет записываться. Короче, Пополняем через карту, все это делаем, также 20 тысяч рублей оплатить. Поехали, Егор, маш данные. Сафонов. Оплатить. Так, мужики, все оплатили, все на балансе, единственное, ошибся, думал, придет 29, пришло 28, но э, с математикой у меня проблемы, сразу посмотрим, так, шестой кейс нам недоступен, он от 25 тысяч депа, до пятого, в принципе, можем открывать. Я сразу скажу, вот эти первые бесплатные кейсы я скипну, потому что они не особо интересные, все-таки справедливости ради скажу, что фри кейсы на ВД реально могут выдать, как показывает практика, лучше, чем обычные кейсы, потому как... Мы делали проверки, ну как проверки, прокачки аккаунтов подписчиков, да, но ну это фактически были и проверки, кстати, с третьего кейса обычными уже начнем крутить. Зато не будет хейта, кстати, под этим роликом, потому что нет вебки на полэкран, это, конечно, ладно, привыкли уже все к этому, я такой раз и убрал. Ну, в общем, по поводу фрикейсов, открывали с аккаунта Акихабара. Но, но, но, блин, я, я реально, прикинь, подумал, какие хабара Не могу мысль закончить, 57 рублей, окей, пойдет Короче, с аккаунтов подписчиков вот эти фрикейсы выдавали офигенно То есть там иногда даже плюс 50% от всего D подропалось Это на самом деле вкусно Ну, иногда даже сколько... А, ну да, подожди, 50% в кадропа, это, это прямо так и было Я хотел сказать, что мы их сдавали на фрикейсах, но такого не было Короче, фрикейсы здесь выдают Но что-то как-то не сегодня Я вот перехвалил Хотя с аккаунтов подписчиков и давала но опять же, когда я со своего... Ну, со своего это ладно, да? Но сейчас мы видим вообще обратную ситуацию, вообще нифига не падает. Вроде бы 20к депа, ну, как минимум, хотя бы на десятку хотелось бы что-то увидеть. Так, поток информации, статрек. Ну, обычно это 4к, 4-5 тысяч где-то. Сколько? 8к, но... Вот это хорошо. Вот о чем я и говорил. в при... Блин, просто шикардос. 36 тысяч. То есть плюс 50 процентов. Мало того, нам упало 8 тысяч а, за промик а, и плюс еще получается сколько? Плюс еще черный глянец. Ну, блин, пролетел. Ладно. И еще что получается МК за 8К. Ну, то есть фактически плюс 16 тысяч. Ладно, пока, пока фиксируем. Мне это вообще офигеть как нравится. 36 тысяч есть. То есть плюс 16. Это это еще фрикейс. Идеально, идеально. Пока все гуд. Так, но фрикейс это не показатель. Объективно, потому как они они здесь выдают. Ну, типа, я сделаю такое громкое заявление, ибо, ну, реально, говнить эти, эти фрикейсы не буду, они реально хорошо выдают. И кто кейсы открывал здесь, я думаю, со мной согласятся. Ну, потому что со всех аккаунтов подписчиков, которые мы открывали, напомню, да, что ссылки на профиль я адмом не скидываю. Абсолютно на всех аккаунтах фрикейсы дропли, Поэтому вот такое вот мнение лично у меня складывается. Кстати, Франклин с пятого кейса, но ну, оно уже выдало 8К, я сомневаюсь, что дальше будет что-то крутое, поэтому просто смотрим Давай немного помолчим, вы в комментариях просили Типа, человек, иногда закрывай рот, пожалуйста Просто давай, молчаливый open кейс. кстати, Франклин, тем временем Так, продаем, 36 тысяч На балансе, ну, слушай, предлагаю Не мусолить всю эту историю, возможно Ролик получится коротким, потому как Все-таки, Браво Кейс не из-за Дешевых, но, тем не менее, это интересный Контент, ибо это Браво Кейс, он реально дорогущий 10 таких кейсов стоят 25 тысяч рублей, что из этого получится Не знаю абсолютно, сразу поехали вот здесь кейс. Прикольно будет, да, если ролик выйдет 5, 5 минутный Он будет офигенно. Блин, оно с первого кейса могло упасть. А это просто... Это рублей, рубля. Найс. У меня на этот ролик просто шансы... Ну, их нет. Их просто нет. Типа... О, вот это красота. Это минус 20-ка. Ну, найс. Не, я надеюсь, что оно хотя бы дальше будет дропать. Блин, но что-то не очень. Давай попробуем что-нибудь дорогое открыть. Допустим, кейс за 7 тысяч. Но... Честно, сейчас как-то я я нифига не доволен. Нет, это просто у меня шансов нет. Это реально пятиминутный ролик слива денег будет. Типа, ну, я не знаю, что в таком случае делать, 7 тысяч на балике. Окей, идем обратно. Вот если он сейчас выдаст огненный змей, в принципе, на этом ролик можно будет заканчивать, потому что я его сразу заберу. Но как-то, ну, я сомневаюсь. Ну, типа, 2 тысячи уже на балансе. Океанская пена Да, найс, nice, это хорошо, она от 6, нет, 7 тысяч по-моему 9к, вообще нормально У меня такая же, мне выпадала с кейса До сих пор лежит там редкий флот Давай покажу кому интересно Так, ну собственно вот эта океанская пена Она мне с кейсов кс выпала Их две причем за ролик дропнулась, когда браво кейс крутили. Тут какой-то редкий флот, я посмотрел по этому По кс-мане Я его не продаю, он мне просто лежит Ну типа классная тема Мы собственно обратно вернулись на сайт На 5 кейсов даже не хватает Ну поехали если ролик 7-минутный, значит 7-минутный. Я просто смотрю, сколько хронометраж у вас может быть меньше, потому что Егор половину моментов просто вырезает. Заброй дракон! Хорошо! Хорошо за 16 тысяч! Ну чё, ну типа дэп 20. Продаем, продаем фигачим дальше 18 на балансе Но заметьте, это не окуп депа Это вообще ни разу не окуп депа, это очень все плохо Это очень все плохо Не, ну объективно, 5500 на балансе, это мало Пришельцы, ну типа я не знаю Оно дропает, типа В этом кейсе нет ножей А купить тут объективно Могут океанская пена Да, зирка, зирка, кстати, наверное, даже может Окупить, ну, золотой карп, типа, вот эти Четыре скина, Но ну, самое крутое огненный змей Как его отсюда выбивать, вообще понятия Не имею, зашел на любимый тайный кейс э, Он был, он опять недоступен Я не понимаю, в общем, прикол этого Кейса в том, что мы открывали на моем Аккаунте, на аккаунте подписчика Подписчику в миллион раз расскажу, здесь Выпало ВП, да, ВП градиент По-моему, выпадало, мне тоже что-то здесь Дорогое падало, и сейчас он просто Недоступен, то есть кейс, такое ощущение, что Реально был с какой-то проблемой, с каким-то приколом Но ну, он офигительно выдавал Я не знаю, как они это будут фиксить, решать Но он до сих пор недоступен Очень хочется снять по нему ролик В принципе, потому что он реально выдает но он недоступен, к сожалению Собственно, тайны не работает Вот этот кейс, на самом деле, один из моих фейворит Фейворит, блин Ну, типа, я обожаю наклейки Тут их прям вообще в избитке, особенно вот этих золотых Кстати, по золотым наклейкам Ну, типа, не знаю, есть ли смысл показывать Также есть золотые наклейки в инвентаре моем Да, типа, я по наклейкам прям кайфую Они тоже стоят от 20 тысяч, по-моему Вот, ну, короче, кейс достаточно прикольный Мало того, здесь еще есть вот такие наклейки Ну, которые реально стоят денег Хватает всего на два кейса, Опять у нас ситуация, когда денег нет. То есть остается косарь. Деп был 20 тысяч. Наклейка, наклейка. Авапа. ой, пу, авапа. Эмка статрековская, я даже не знаю, сколько она. 26 тысяч. Вот сейчас уже стало поинтересней. Радоваться сильно смысла нет, ибо это всего лишь плюс 9 тысяч от Деппа. У нас было изначально 36 тысяч, насколько вы помните. Давай сразу десятку бравокейсов заряжаем. И ни один сейчас не окупается, да, по дефолту. Вот будет прикольно. Не, ну хочется хотя бы, блин, я не знаю, да, золотой карп Но Браво Кейс это просто То же самое, что и в Counter-Strike. Оно не дропает абсолютно И это прям офигенная проблема Потому как, ну смотри, у нас остается 4205 рублей Да, допустим, мы зайдем Ну куда опять можно? Эфир Кейс какой-нибудь Потому как у нас уже с тобой сложилась система Не окупает Браво Идем на другой Кейс И он выдает, но Браво Кейс, не знаю, все-таки хочется добить Уже либо да, либо нет и выпали две штуки, понял 125 рублей нормально. Давай попробуем на апгрейды Балика можно апгрейдить, благо. Так, что делаем? Да, пробуем, не знаю, 1500. Просто нам сейчас хоть немного, чтобы еще на один бравокейс. Ну или просто попробуем апгрейдами, чтобы хоть чуть-чуть нафармить еще денег. Мка стоит у нас 1500. Давай примерно вот так. Это 46%. Апгрейды, кстати, тут тоже начали заходить. Что заметил? Я думал, только сказал, и оно не зайдет Нет, апгрейд тут реально начали заходить Потому что до этого прям э, беда была Подожди, мы его чё, продали или что, F5? Не, <laughs> я думал, что за прикол Ладно, э, давай попробуем сделать Короче, 1500 есть Мы сейчас сделаем десятку и Я... это, нет, мы десятку не делаем 13% слишком жестко Да, пробуем 5 тысяч Ну типа мы в минусах И сейчас в теории должен зайти фактически любой апгрейд Ну просто 10 тысяч, 13% слишком жестко 27, 100% заходит Мы прям в офигенном минусе, оно должно зайти но здесь алгоритм я понял, как работает. Если с агадропом было проблематично, в принципе, о чем я говорил. Здесь, когда ты уходишь прям в летейший минус, он хоть как-то, ну, пытается тебя обустануть обратно, именно на апгрейдах. Вот, это как минимум, приятно. Так, это дело мы продаем. 6-6. 6-6. 6-6! А, на балансе. Ну мы снова набравом кейсе. Короче, друзья, остается. Ну, просто мы сейчас реально бегаем туда-сюда. Сейчас опять сливают, мы потом опять идем на дефолт кейс. И, и на этом просто бесконечный круговорот. Кианская пена прям. Ой, Давай, давай, давай, есть, есть, есть, вот сейчас красота, на самом деле это всего лишь плюс 16 тысяч, у меня вопрос, нет калаша за 36к огненного змея, это нереально, но блин, я очень хочу забрать, будем пробовать, но он вот, скорее всего замену предложит, чекайте. А есть здесь, может, ну типа Поиск по имени, давай попробуем, сколько они стоят Огненный змей Есть за тридцатку, есть за пятьдесят Ну блин, за тридцатку У нас 36. а если мы заапгрейдим За пятьдесят например Просто ну, я хочу огненный змей вывести, просто Этот ролик будет называться Выпологненный змей, если мы его не выведем Это будет не то Я могу рискнуть на 58%. восемь процентов Но такого вот Калаша за 36 нет, есть за тридцатку В минус идти Апгрейдить на 30 тысяч, это... Это идиотизм. Не знаю, вообще сейчас что делать, просто можно слить этот коллаж. Можно попробовать... Мы, в принципе, плюсанемся. И остается, знаешь, надеяться на то, что у меня аккаунт ютубера, оно зайдет. Ну, вот на данный момент всего лишь плюс 16 тысяч. Если заходит вот этот огненный змей, это будет x2 и плюс еще пятерка. Подожди, это даже это больше, чем x2. Это 55 тысяч, офигенно. То есть этот калаш уже, не знаю, с вероятностью 70% должен будет пойти на вывод. Ну, то есть он, он должен забраться в теории. 55 к Ну, короче, будем пробовать. 58%. Я не знаю. Либо заменять на волны. Но это плюс 16 тысяч, это мало. Я не хочу волны, я хочу огненный змей. Все будет на моей совести. Сейчас сейчас не заходит и минус деньги. Но аккаунт ютубера, я надеюсь, все-таки сработает. Просто надеюсь, что он зайдет. Да я глаза закрыл. Мужик, я не вижу. Я надеюсь, идет запись, да, она идет. Я не вижу, что там происходит. У меня закрыты глаза сейчас. Если это не заход, это будет плохо Ну, типа, ну, с другой стороны, двадцатка То есть, если мы ее сольем, блин, это Это не сотка, мы прокачки делаем По полтиннику, по 70 кусков По 20 даже подписчику качали То есть, это на самом деле норм еще. Че открываю, раз Фу, Пусть там будет заход, пожалуйста И Хотя, я в, в это реально не верю Два, три ЕС! ЕС! Пятьдесят! Тысяч калашик Вот это хорошо Слушай, ну я реально не ожидал Я прям вообще, ну-ка, ну заберется, пожалуйста, не подводи Ну без замены Блин <свист> Давай искать тут калаш Ну блин, ну не, Ну это издевательство, честно, я хочу калаш Ну типа, ну-ка, <свист> ну, блин Ну я калаш хочу но я не буду больше апгрейдить, у меня потому что процентов уже ничего не взлетит. Я не уверен, был даже в этом апгрейде. может все-таки заберется: а -а -а, я хочу калаш. Ну, давай. Блин, ну просто дальше делать это, это, это, это идиотизм. Давай я посмотрю по маркету, что нормально потом улетит. Ну, будем выводить тогда. Ну, конечно, хотелось бы огнен змей. Потому что, ну, типа, ролик выбил огненный змей. И, и не вывели огненный змей. Ну, окей, давай посмотрим, что есть. Ну, типа, что можно нормально продать. Сейчас 5 секунд. В общем, мужики, только что все посмотрел. Вводим снежный барс. Я придумал небольшую аферу. И надеюсь они не выведутся, я вам они расскажу. Если не выйдет, это будет фигово, потому что их можно. Да, круто. Короче, смотрите, в чем история. Uh, я хочу сделать open кейс в Counter Strike на днях буквально. Но опять же, если этот ролик наберет, я не знаю, полторы тысячи лайков за день, то сделаем браво кейсов. Если нет, ну других кейсов. Опять же, браво кейс в любом случае будет полторы тысячи лайков, как договаривались. Wild Drop постоянный спонсор всех моих упанки в Counter Strike. Ну то есть, честно скажу, они очень хорошо платят uh, за интеграцию сайта. Огромное спасибо вам, что вы все-таки активируете вот этот барабан, сейчас вам покажу. Вот этот. Хоть это не Реклам, ну просто из этого вам спасибо, что вы тоже понимали, за что я получаю деньги. Эти перчатки я могу продать в стиме, там э, моментальная продажа, по-моему, за 57 тысяч. Я надеюсь, это они. Если это так, то, во-первых, это офигительный плюс, потому что на сайте они стоят 55, а в стиме они фактически стоят дороже, даже за моментальную продажу. И мне потом заплатят за ролик сверху, ну, за интеграцию. Поэтому, блин, все очень круто получается, мы вводим перчи, и все вообще просто идеально. А еще есть вероятность, что в стиме они будут стоить в разы дороже. Мы сейчас все это посмотрим. Вот, ждем трейд, надеюсь, мне эти перчатки придут. Я очень сильно хочу получить потому что объективно выгода ну то есть разница и стима офигительная вот поэтому честно скажу я ни разу не пожалел что поменял огненный змей эти перчи на самом деле даже лучше в какой-то степени поэтому вот ждем забираем и смотрим цену это самое интересное мужики только что принял перчатки я еще не смотрел цену я хочу это сделать вместе с вами Вы оступе оцените этот поступок короче чеком я реально не смотрел вот только зашел давай вместе с тобой не ну красота ну-ка ну по моему красота не, ну это вообще красиво И, типа, их покупают Я даже сейчас посмотрю Они после полевых Так, ищем эти перчатки Вот они, после полевых испытаний Их моментально можно продать за 57 тысяч Понятно, что там комиссия вся история Но, тем не менее, это прям хорошо Они стоят на... Получается, на сайте не стоили 55 На 4 тысячи дороже Это вообще красота Ну, реально, ой, очень хорошо, что я зашел и посмотрел цены Мало того, здесь они продавали за 70, за 59, за 77 Ну, то есть, это прям офигенные перчи Ну, вот честно, я прям сейчас Сижу и радуюсь, что коллаж заменили все-таки на них 59 кусков по итогу, дэб был 20, итого это почти x3 Это очень крутой результат, то есть обычно да На прокачках мы стараемся делать x2 Ну или x1, э, чтобы засейвить И все равно подписчик что-то получил Но x3 это реально офигительный результат Я прям сейчас кайфую от этого Всем спасибо за просмотр, реально на таких позитивных нотах Можно заканчивать, я прям сегодня рад Единственное мне показалось, что будет гг, когда на балансе было там 1000 рублей Ну, как-то так еще, кстати, можно градик уже сливать, 95к стоит Ну его за 74 продавали, за 98 Блин, градик как, по, по градику непонятно, что по ценам Ну, перчатки прям это кайф Всем спасибо еще раз, надеюсь, на лайки и поддержку Полторашка лайков, открываем браво кейсов кс. Э, тут достаточно много, наверное, мы их откроем И кому интересно, э, что по, Д, по ВП Дуалити Она начала м, проседать в цене Ну, в принципе, что логично Сейчас она стоит 3К Вот это ВП, которое я выбил только-только, как ее, собственно, заменили Всем еще раз спасибо Очень много, блин, длинная концовка Ну, реально, у меня эмоции лечат, я рад Не знаю, что еще говорить Все, всем спасибо, до новых встреч, всем пока